Школа номер 60. Команда КВН. Женская сборная. Добрый вечер, дорогие друзья. На сцене команда КВН. Женская сборная. Так я не поняла. Моя девочка. Бум. Моя, моя девочка. Кто мою страшную подружку на сцену выпустил? Аделина, прости. Так-то я тебя имела в виду. Теперь ты тут не главное. Да? И что вы без меня показывать будете? Миниатюра. Девушка перед походом на пляж. Серьезно? Вы с этим собираетесь выступать? Сейчас я вам покажу, как правильно играть в КВН. Женская сборная, новый состав, ну и вот это. Мы начинаем. Ты моя, ты моя, ты моя, любимая, ты моя Начнем с актуального. В каждой компании есть тупая подружка а -а -а! Рмеля что случилось? Вы что, не слышали? Брэд Питт свободен А, -а, -а! а он что, сидел что ли? Чтобы повысить популярность городского совета учащихся, мы решили провести параллель с самым известным сериалом. Итак, встречайте, кандидат школы номер 60. Я Дания Тагировна. Э, из рода татаров. От крови старого барана во время Курбан-Байрама. Матч шпаргалок и ответов по ЕГЭ. Если вы проголосуете за меня, то я освобожу вас от бремени носить с собой вторую обувь. Вместе мы победим короля Севера, тфуты, сидоровки и этот. Надевайте шапки, зима близко. Ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, любимая, ты моя, Давайте представим, учительница английского языка Виталия Мутко увидела своего бывшего ученика в телевизоре the world cup are you concerned about that this world cup is russian is no problem there's no problem there's no problem It's a very good temp is open new stadium no area there's no problem there's no criminality no what very good it is my children my super children i'm best teacher Проблемы с доступом к Joy Добавьте цифру 1, чтобы получилось Joy 1.com. И вперед к новым выигрышам на лучших европейских автоматах. В настоящее время представители разных профессий ходят по школам. Итак, со своим мастер-классом в класс пришла гадалка. Вижу, вижу, школьную карту отменят. А что тогда будет? Чипы питания под кожу вшивать будут. Вижу, вижу, казань на 200-рублевой купюре. Вы же все проголосовали? Ну да, да. И в «Одноклассниках»? Да, да, да, да. Конечно. Вижу, вижу, Рамиль Агдеев снимается в кино. А как кино называется? Не знаю, Айрат Агиров еще не придумал название. Вижу, вижу. Лию Шамсен уберут в Блэк Стар. Тимати. Кассиром в Блэк Стар Бургер. Вижу, вижу. Вижу, вижу. Женская сборная берет гран-при на фестивале. Серьезно? Ну я это уже третий год вижу. Я хочу услышать. Мы на сцене уже четвертый год Адели, ну что опять? Я уже такая старая С вами была самая женская сборная Спасибо! Паунти! Все для райского загородного отдыха Отдыха, каким он должен быть Паунти! Новая база отдыха для встречи старых друзей 999-899 Открой!